друзья всем привет вы на канале доступный дом давно у нас не было видео сегодня мы с вами будем рассматривать вот такой вот замечательный дом дом очень маленький бюджетный всего лишь полезная площадь у него внутри составляет 28 квадратных метров так как сегодня ситуация очень суровая поэтому денег у всех мало и соответственно дом под сегодняшние реалии домик 5 на 7 с односкатной крышей плюс у него есть еще дополнительная зона которая расширяют функционал данного домика итак друзья если вам понравится данный Данный домик, кто чертеж стен на него будет стоить 200 рублей. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свое тех задание, под свой участок. Пишите мне в группу ВКонтакте, пишите в комментариях и пишите мне на почту. Также вы можете заказать 3D-визуализацию вот этого дома, чтобы походить у себя на компьютере по этому дому. Тоже пишите мне в группе ВКонтакте. Ну а мы начинаем обзор этого мини-дома. Поехали! Итак, сегодня у нас на обзоре вот такой вот замечательный одноэтажный дом с односкатной крышей. И здесь у нас будет вот по этому дому, скорее всего, где-то три версии вот этого домика. Я сделал это среднюю версию, будет еще, еще меньше, скорее всего, либо такая же, просто ну, планировка будет немножко другая. И сделаем еще немножко версию побольше, чтобы у кого есть побольше денег, смог построить этот дом. Итак, заключается... Все здесь в том, чтобы построить и затратить максимально мало денег. Вот здесь у нас будет всего лишь одна спальня. Это был приоритет, чтобы в доме была одна хотя бы спальня. Потому что делать дом без спальни ну вообще не целесообразно. Я думаю, если вы только там не молодожены, там, либо ты, вы вообще там не живете один. Вот, поэтому здесь я рассмотрел только с одной спальней. Итак, смотрим. По фасаду у нас... Скорее всего, может быть вот эта вот лицевая часть дома, когда у вас будет узкий участок. Также можно сделать лицевой вот эту вот сторону. Здесь, в принципе, тоже очень интересно получается. Окна смотрят на передний двор. С этой стороны точно так же у нас кухня-гостиной. Окна тоже будут на передний двор. В принципе, вот две стороны по желанию можно выбрать. На террасе у нас получается терраса совмещена с крыльцом. Это удешевление в несколько раз получается. Если у нас было бы все это отдельно, то, соответственно, затраты были бы намного больше. Также здесь у нас есть вот такая вот зона барбекю. Здесь мы продолжили получается террасу, крышу террасы. Здесь у нас дровеница. Например, даже если вы здесь будете топиться какими-то травами, соответственно, домик бюджетный, его просто нецелесообразно подключать газом. Соответственно, либо здесь будет дрова, либо здесь будет электричество. То есть два варианта, я думаю, будут. Вот поэтому здесь и дровеники спокойно зашли, взяли все под крышу у вас. И также можно отдохнуть. Зона расширения функционала этого дома тоже расширяется, Получается, все вокруг дома завязано. Для мини-маленьких участков, для садовых участков, которые мало площади по участку, этот домик, я думаю, будет очень функционален. Ну, давайте сейчас посмотрим по фасаду. По фасаду у нас, получается, вот эта вот основная крыша, она будет у нас идти э, в основном доме. Дом у нас здесь можно использовать хоть брусовый, хоть бревенчатый, хоть блочные, блочный, хоть любой. Самое главное, у нас здесь концепция планировки. Также здесь вот примыкает такая вот крыша, и к этой крыше, получается, продолжается у нас вот барбекишная зона. Итак, переходим с вами мы к планировке. Итак, крыльцо у нас... Открытого типа, без тамбуров. Вот так вот у нас выглядит наша планировка. Сейчас я вам скажу, что у нас здесь есть. Напоминаю, дом у нас 5, у нас ширина, и длина у нас 7 метров. 6 на 6 не очень выгодно строить. Если, допустим, вы даже строите каркасник, то 6 плюс вес, это уже должна быть какая-то 7-метровая доска. Но она не будет очень подходить под крышу. Здесь, в принципе, я думаю, очень хорошо для любителей, кто любит вот, считать и адаптировать все под стройматериалы. Конечно, я не держусь такого мнения. Все заказчики, которые ко мне обращаются, тоже об этом знают. Поэтому здесь вот, если вам нужно, то вот пять метров. Ширина дома, я думаю, более-менее хорошо ляжет по 6-метровую доску, например. Итак, вот наш вход. Прихожка. В прихожке как всегда у нас максимальный функционал, так как дом у нас маленький, поэтому зоны хранения распичканы здесь по всему дому. И сейчас вы в этом убедитесь. Итак, зашли в прихожку. Дверь у нас стеклянная для дополнительного освещения. С правой стороны у нас стоит обувница. Вверху у нас стоит тоже большой шкаф такой вот для мелочевки, для барахолки какой-то. Здесь вот мы шапочки какие-то с левой стороны у нас полноценный шкаф 60 сантиметров глубиной он также служит у нас ограждением э, прихожки от гостиной то есть здесь уже не нужно будет никакую стенку возводить то есть шкаф уже дополняет соответственно это опять дополнительная экономия и так возвращаемся обратно сразу же из прихожки мы можем попасть с вами в санузел по центру очень тоже удобно зашли сразу помыли руки и зашли там либо в спальню либо в кухню-гостиную санузел у нас три с половиной квадратных метров Здесь тоже максимальный функционал, здесь слева у нас раковина, унитаз, даже поместилась у нас 180 ванна. Здесь у нас у ванны очень большое окно, если у вас, конечно, здесь не забор. Если у вас здесь забор, в принципе, можно изменить это окошко, сделать на маленькую форточку, чтобы чисто было для проветривания. Итак, возвращаемся обратно мы с вами в ванную. С правой стороны у нас в лес вот такой вот большой шкаф, где мы поставили стиралку и сушилку. Также здесь вот зона хранения, думаю, будет просто предостаточно, потому что здесь нужно будет хранить швабры, полотенца. Также здесь можно будет сделать какую-то коллекторную, например, если у вас теплый пол. В принципе, эти зоны хранения очень пригодятся в таком маленьком доме. Вот такая вот ванная. У нас получилось. Дальше переходим мы с вами в спальню. Она тоже у нас получилась очень интересная. Площадь ее 9,2 квадратных метра. Однако функционал у нее, я не знаю, как будто у 20-метровой спальни. Итак, смотрим, что у нас здесь есть. Заходим в дверь. Сразу же у нас примкнута к стенке вот такая вот двухспальная кровать. Ширина 1,40 сорок. Думаю, в принципе, для двух человек будет достаточно. Не очень будет тесно, но и не просторно. Вот, в общем, такая вот золотая середина. Над кровать у нас здесь есть открытые полки. То же самое мелочевку, телефоны, зарядки, все можно хранить здесь. Дальше. С правой стороны у нас есть вот эта вот ниша у нас отведена внутрь под прихожку, под гардеробный сидел. А здесь у нас такой длинный большой комод, который выполняет роль подоконника. Здесь также можно поставить ноутбук, поработать какое-то рабочее место. То есть дополнительное в спальне рабочее место. И также у нас есть практически отдельная гардеробка. У нас Сзади у нас также ограждены вот такие вот шкафы. Тоже дополняют функционал. И здесь у нас сделан отдельный кабинет. Спокойное уделенное место. По желанию можно в принципе, даже здесь поставить дверь, но так как спальня у нас не очень больших размеров, я думаю, здесь вообще не месту будет поставить эту дверь чтобы объем чувствовался хотя бы в этой спальне по функционалу в принципе два рабочих места спальня большая кровать двухспальная, площадь 9 и 2 метра я думаю просто шикарная спальня получилась. и где-то в районе 12 метров у нас получилось кухня-гостиная по принципе тоже у нас здесь все что необходимо для проживания в таком небольшом доме у нас влезло вот э, висит у нас телевизор вот на этом шкафу здесь у нас двухметровый диван то есть если приехали можно его расправить. Дополнительное два места спальных у вас появляется. Здесь вот такой вот круглый стол. Окна у нас на передней либо боковой фасад выходят. Это потому как вы поставите этот дом. Также здесь у нас вот белым это 60 сантиметровые пеналы для кухни. Здесь можно встроить холодильник, микроволновку, печку. В общем всю устраиваемую технику можно строить здесь. Здесь у нас получается ширина 2 и 4 метра гарнитура. Получается здесь у нас мойка может стать, может стать плита электрическая по минимуму и верхние шкафы тоже добавляют функционала стол у нас хрупенький вот такого занимает тоже, в принципе на 4 человека точно также в летнее время можно вот через эти вот панорамные окна выйти на террасу в комнате вот заметьте у нас здесь сделано э, с подоконником так как здесь у нас будут стоять вот диванчики здесь прошли в летнее время площадь дома можно увеличить как минимум в два раза вот за счет вот этих вот панорамных окон либо можно сделать откатные окна в доме получился Просто шикарный, обалденный Очень мало места занимает Всего лишь 28 квадратных метров Полезная площадь, домик 5 на 7 Я думаю по... По бюджету многие смогут построить, многие заинтересуются данным домиком. Поэтому, друзья, если у вас, если вам понравилась данная планировка, чертеж стены на нее будет стоить 200 рублей. Также вы можете заказать вот эту 3D визуализацию, чтобы вот точно так же, как я сейчас в видео, покрутить дом, походить по дому, посмотреть, как все стоит в размерах. Это будет стоить тысячи рублей. Пишите мне на почту, пишите мне в группе ВКонтакте и пишите мне в комментариях. Также можете заказать индивидуальную планировку под свой участок, под свое техзадание, чтобы сделать ваш дом мечты, если вам нравятся работы, которые я делаю. Ну а мы сейчас переходим с вами в 3D, посмотрим, как это все будет смотреться внутри. Итак, мы с вами в 3D. Вот такой вот у нас домик получается. В зависимости от того, какой стороной вы поставите лицевую часть дома, будет зависеть и вид его на фасад. Вот либо вот эта вот сторона, либо вот эта вот сторона. Здесь у нас барбекюшная зона, дровяник здесь вот такой вот. В принципе, человек тоже помещается у нас высотой. Здесь у нас мотгальчик стоит. Здесь дополнительное место для разделки. Два диванчика спокойно здесь помещаются на террасе. Столик, чтобы поесть. В принципе, что еще нужно. Итак, заходим мы с вами в вот на эту вот террасу. Терраса у нас шириной 2 метра. Тоже здесь помещается, в принципе, все, все по минималке. Так это все у нас здесь выглядит в 3D. Высота стен, кстати, у нас дома получились 2,60. Итак, дальше мы заходим с вами в дверь. Дверь у нас стеклянная, чтобы было максимально света. Итак, зашли мы с вами в прихожку. В прихожке у нас стоит обувница. Выше у нас стоит шкаф тоже для мелочевки какой-то. Здесь можно сделать вешалки, повесить какую-то верхнюю одежду. С левой стороны у нас стоит точно так же шкаф платяной. 60 метров глубиной он также служит для разделения перегородки от кухни-гостиной. Спереди у нас получается вот эта вот белая дверь. Это у нас санузел. Заходим в санузел. Смотрим, у нас здесь с левой стороны стоит раковина, унитаз, ванная, окно в заднее, если у нас есть хороший там какой-то вид, если вы хотите посмотреть. Если вы расположили дом, например, по центру, в принципе, вот это рабочий вариант. Если нет, то можно уменьшить окно, сделать какую-то верху маленькую промогу. Также большой шкаф. Стиралка, сушилка, потому что в данном домике нету, нецелесообразно, скорее всего, поставить какую-то сушилку, белье, которая раскладная и занимает очень много места. Поэтому целесообразнее купить сушильную машину и сушить уже сразу же после стиралки и здесь вот, например, раскладывать вещи. Итак, дальше возвращаемся мы в коридор и заходим с вами в супер шикарную спальню. Спальня. Метр сорок у нас получается кровать, здесь у нас полочки, картиночка какая-то. С правой стороны у нас вот такой вот длинный большой комод. Здесь тоже поместится у нас много вещей, стульчик, вот, например, рабочее место, почему бы и нет. Вот на передний двор смотрим, наблюдаем, наслаждаемся жизнью и работаем. Также, так как у нас удаленка уже практически в каждой семье, здесь у нас также вот гардероб. Шкафчик, наверху тоже шкаф По максимуму свое окошко здесь Чтобы освещение было естественно Ну и небольшое рабочее место Не скажу, что прямо вот такое вот супер офисное место Но для работы, я думаю, в таком маленьком доме очень пригодится Итак, дальше выходим мы с вами в прихожку И заходим с вами в гостиную Двухметровый диван, я уже сказал, раскладывается Спереди у нас получается телевизор И вот у нас рулингий столик на 4 персоны Рабочее место для хозяйки, 2,40 ширина, верхние шкафы. Также у нас вот такие вот 60-сантиметровые пеналы для встроенной техники и холодильника. И вот это у нас панорамное окно здесь можно сделать просто глухое окно, потому что я думаю, через него нет смысла выходить Вот здесь и сэкономить. Здесь у нас получается панорамное окно, либо может какие-то сдержанные системы можно здесь будет поставить, чтобы в летнее время спокойно через эту дверь, так как здесь будет, скорее всего, деревянный какой-нибудь настил, можно было бы даже босиком или в тапочках выйти вот сюда вот в эту зону. В летнее время получается у нас кухня-гостиная может соединиться с террасой и увеличить площадь дома в два, а то и в три раза. Здесь можно, в принципе, еще немножко поработать над зонирование вот этого всего участка передней зоны. Поэтому, друзья, вот такой вот просто шикарный, дешевый дом получился. Ширина 5 на 7, высота стен 2,60, плюс вот этот вот фронточек. Крыша простая, думаю, построить даже может любой человек, который не связан со строительством. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. С вами был Доступный дом. Если вам понравился чертеж, тем будет стоить 200 рублей. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свой дом, под свое задания. Пишите на почту, пишите в комментариях и пишите мне в группе ВКонтакте. Ну а с вами был Доступный дом. Всем пока.